Давайте еще раз откроем И <связываю> я хочу твое место и никого, что отворим Прочтем и Некого почитаем Коротко помолимся, чтобы Господь открыл И накратко все помолим Господа, не покажи Первое послание к коринфянам Двенадцатая глава Двенадцатая глава С двадцать восьмого стиха Двадцать стих На проекторе можно читать на и На проекторе можно почитать на болгарский язык а Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силу чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцеления? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. И я также говорил о том, что... Что это за путь превосходнейший? И вот значит, что он превосходен тот? А, приводил первое е послание Коринфянам 14 глава. 1 послание к коринфянам 14-е глава существует в указах. А 13 глава о чем говорит предыдущая глава? 13 глава Закон и Звори. Но ну, вся глава говорит только Хотя, глава, говори саму... о том, Божьей любви за Божию это и есть превосходнейший путь. И... Он намного больше э, дара пророчества. Хотя дар пророчества Он превозносится выше, выше всех даров. И давайте мы откроем первое послание Коринфана 14 глава. И здесь 1 стиха написано. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. И вот дар пророчества, он приводится немножко в другом контексте. Давайте мы помолимся. Пусть Господь откроет сегодня. Утворим, потому что вы знаете, как бы я сегодня не пытался объяснить, за что да объясня, если Господь не откроет, Господь не покаже, это просто не будет открыто. Не понимаете? Просто потому что так и написано, что Писание и по сей день, оно лежит под покрывалом. и открывается, но только Иисус Христом. От Иисус Христос. Господь, пожалуйста, открой. Господи, молим ты да не утворишь. Пусть наши сердца будут подготовлены. Не Пусть э, почва будет сегодня плодородной. А кучи ее сама. Я верю, что сегодня ты кого-то готовил. Я сверну, Именно для этого слова. Точно за Чтобы эта драгоценная семя, семя упала в плодородную почву. И в свое время... время Понесла обидный плод. В 30. 60, 60 и 100 раз. Можете сказать на это Аминь? Можете сказать на Аминь. И вы знаете, апостол Павел дальше продолжает. И апостол Павел продолжал. В 14 главе. В 14 главе. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает, его он тайно говорит духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в наседании, в вещании и утешении. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он потом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? Аминь. И знаете, объясняется дар пророчества. В несколько иноспектов я объясню, вот, вот как мы понимаем дар пророчества по Старому Завету. Как мы дар по Завет? Вот э, в Старом Завете Завет, очень много малых, много малых пророков. Всего четыре больших пророка. И четыре по горе пророци. Э, Давид отнесен пророком. Давид Он написал практически полностью Псалтина. И, а, и вот о а, а ком пророчествуют в основном пророки? И за кого ну мы, я думаю, что здесь все духовные люди, да, сейчас мы, мы понимаем, что в основном пророчества Старого Завета были направлены только на одно. За Старый Завет собили нечто. На что? Пророки Старого Завета, Завет, все, всички без, исключения, без исключения, пророчествовали о приходе Мессии, за на Мессия, так или не так, не что придет Мессия, Мессия, что сделает он то и то, и предсказано сотни пророчеств, и им стутить пророчества, которые детально -то в деталь, испол исполнились только на одном человеке. За всю его жизнь. Его живот. За последние э, три дня, которые э, жил Иисус Христос на, Христос на этой земле, И Исполнилось более трехсот пророчеств. исполнили 300 пророчества. Из, из, из пророчеств Ветского Завета. Да настали то есть буквально до каждого его шага. То есть, буквально, до каждого, стока, его слова, дума, каждого его слова. Каждого его действия. Что он говорил на Христе. Почему он пострадал. Почему он был распят. За что он был распнат, зачем пролилась кровь. За что, на крест, что он воскресил. Воскрес, на, на третий день. И погребен будет у богата. Все это было предсказано, было предсказано. Детально, детально, детально. И все это исполнилось. Но Они... исполни... ну, вы знаете, что приводит 13 глава первого послания Коринфянам? И как расшифровывается дар пророчества в 14 главе? И как можно да расшифровывать пророчества в 14 главе? Почему-то она говорит по какой причинам говорит о другом. Для чего должен служить дар пророчества в церкви? И вы знаете, несколько раз повторяется, о том, что этот дар, он для назидания церкви. Для назидания церкви на Еще раз повторяется для назидания церкви Может, тебе из греческого языка. Вот и это слово назидание. В греческий язык, тази дума назидание. Оно имеет э, несколько значений. Назидать. Да назидавам. Строить. Да Создать. Да То есть буквально что-то вот так выстраивать То есть буквально да строя нечто постепенно. Дар пророчества по Новому Завету в основном предназначен, основном предназначен для созидания за тела на тело Иисуса Христа на Иисус Христос. Для созидания церкви. На церкви. Церковь это кто? Церковь это. <соединяющие> это тело Иисуса Христа. Твое тело, Туна Иисуса Христос. Это толкование Нового Завета. Твое толкование, Завета. И дар пророчества да, он предназначен именно для того, предназначена то, что, твое, чтобы созидать это тело. Да твое тело. Христос глава. Христос и главата. Мы тело. тело. Порозень, члены. Э, а вместе мы тело Иисуса Христа. А Туна Иисус Христос. Скажи смело на это Аминь. Аминь. Аминь. Потому что это истина. Ну, что, да, твоя истина Я ничего не придумал, ничего не добавил. Ничто не измыслим, не и давайте мы прочтем еще одно место. И сегодня. Наказаем, мы прочтем и оно написано в Евангелии от Луки. 7 глава. Глава. глава. 24 стих. И здесь а, также еще одна истина. И тут можем видим ощутимая истина. Одного из самых больших пророков. В отшествии же посланных Иоаннам начал говорить к народу об Иоанне. Кто? Господь Иисус Христос начал говорить. Господь Иисус Христос, Что смотреть ходили вы в пустыне? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающийся пышно и роскошно живут на ход... э... живущих находится при дворах ЦАС. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорил вам, И больше пророка. «Все есть, о котором написано, вот, я посылаю ангела моего предыдущим твоим, который приготовит путь твой пред тобою, ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в царстве Божьем больше его». Еще одно аминь. Мы знаем эту истину. Узнала в металле «Истина» о том, что Иоанн, Креститель, то, что Иоанн Креститель, он пришел в духе Илии, а Илия это был один из самых больших пророков Ветхого Завета. Иисус Христос Иисус. называет Иоанна Креститель самым большим пророком, Иисус Христос но потом добавляет, то что на. самый меньший в небесном, царстве, в небесном царстве больше больше пророка Иоанна Крестителя. По гулям, по гулям от Иоанна Крестителя. Вас это как-то радует? Очень. Вот. Okay. Это очень большая честь. Знаю, гуляма честь. Ну вы знаете, что нужно, чтобы войти в эту честь, в это звание? Вачи, какво не талям вы задавлезем во втазе чести в твое призвание? Вот именно об этом Говорят 12, 13 14 глава 1 послания Коринфяна. Но точно за то Я никогда Саня, не, ни, не задумывался. Почему, Господи? За Господи? Меньше в небесном царстве, Малкият в царство, Больше пророка Исаия. И по от пророк Исаия. Больше пророка Ирия. Uh, больше пророка Ирия. Больше пророка, пророка, пророка Иезеки. Больше всех пророков взятых все вместе. И по Самый малый из вас нас. больше Иоанна Креститель. И я задал такой вопрос. И, и получил ответ. И получил и ответ он очень простой. И и Вы знаете, дар пророчества Ветхого Завета. Завет, он всего лишь был предназначен для того, был предназначен сам за того, чтобы предсказать да. пришествие Мессии. Предскажи, и то то на Они это исполнили. И те собой исполнили. Но что сегодня делает дарбот пророчества? Что сегодня делает самая маленькая церковь Божья? Задумайте сегодня, пожалуйста. Умыслите. Я отвечу очень просто. И еще много Самый а, маленький Царстве царство призван к... Благовествование, Все мы призваны благовествовать. Так, мы и, конечно же, каждый из нас призван в первую очередь к любви. И так бывает и три. И три. Вера, надежда, надежда и любовь. И любовь. Но любовь из них. Больше. Это превосходный путь. Това е път. Любовь есть совокупность совершенства. Любовь на совершенство. Вера призвана действовать чем? Призвана действовать вера действующая через любовь. Через любовь Без любви вера просто превращается в такой тупой фанатизм, Без любовь -та, стала един фанатизм который не имеет никакого смысла. И только отпугает людей от церкви Божьей. И от Божьей от церкви. Но когда с любовью, Обаче, когда с любовью вот всегда, когда, с любовью, и винаги, когда с любовью, это всегда выстраивает тело. И тело. То есть мы кого-то привлекаем, То есть и, никого, и этот человек когда-то далекий от Бога, человек, от Господь, он становится частью тела Господа. Часть частью спасения. Часто спасение Бог не желает смерти грешника. Бог не желает смерти за Он желает спасти всех. Желает Привести к спасению. Да спасению. Это так или не так? Так велика Его любовь. любовь тому, Слава вашему Богу. Вот чем отличается пророчество от Старого Завета. Эту, как все пророчество на Завет, от пророчества Нового Завета. От пророчества на Новый Завет. И в прошлый раз я размышлял на такую тему И именно о том, что в основном Старый Завет привел к разрушению. К проклятию. К разрушению к проклятию, Потому что люди поняли, что сами они никогда не, смог, не смогут исполнить закон. Аминь или не аминь? аминь. И что принес? Иисус Христос. И какого Иисус Христос? Иисус Христос написано конец закона. Пишет, что это я закона. Закон был упразднен. Закон был упразднен Его заповеди. И заповеди Вы знаете, я сегодня приведу одну такую историю. И тебе расскажет одна история. Она случилась в, Лондоне, Я случилась в Лондоне, и это было очень давно, и было много удавно, Вы знаете, раньше были очень мощные евангелисты, где было много мощных один человек, один, человек один, проповедник, один проповедник, мог привести целую страну к покаянию. Были такие пробуждения, и было пробуждения, когда целые страны приходили к Богу, в один момент переставали материться в один Спирали это псувод. Прекращались преступления. преступления Люди просто складывали оружие, выбрасывали за ненужностью. Тюрьмы в целых странах просто опустошались. Больницы в целых странах опустошались люди переставали болеть и переставали убивать друг друга разве это не прекрасно? кто-то очень хорошо сказал когда -то. если бы в один момент на всей земле на земля. люди действительно поверили бы в Иисус Христа -то, в Иисус Христос, то все войны катаклизмы, катаклизмы бедные, бедствия голод и море и они мгновенно осьмут, бы прекратились Скажу, аллилуйя. скажите Аллилуйя потому, я, потому я, что и это тоже правда За что -то твоя истина, насколько важно верить истинно в Иисус Христа и вот произошла такая уникальная история. Один известный преподобник того времени, я назову его имя, это был Роланд Хилл, он жил в 1744 году, в 1833 году. Проходила в одном из самых больших зданий города Лондон в драматическом театре, в театре. который вмещал до 10 тысяч человек. 10 человека. Разбежали афиши по всему и городу. Э, афиши, и, и зал был наполнен. И Потому что все хотели попасть на служение Твою. Этого... Зачету искали на служение. Известного евангелиста. Тоже евангелист. И мимо на бричке проезжала одна очень известная певица. И известная певица. Она прочитала афишу. И тебя получила тот -то билборд. И эту певицу звали Миссис Темпл. И певица Миссис И она решила зайти. И тебя решила это влезть. Знаете, вход для такой персоны он был бесплатный. Все ее знали. И все ее любили. Она спокойно зашла в зал. И Когда люди увидели. А люди стояли в зале даже в проходах даже за до места уже не было, и, и они выступились. И, э, и она прошла вниз, минала надолу, а, ей выступили место, она села. Място, и сяда. Вы знаете, как-то это так далековато от нас, и твоя от нас, и я решил немножко эту историю так подмолодить, и решил кого бы так взять, и решил, кого бы все знаем. Вот, И, несмотря на ее, может быть, противоречивость, любим все. Ее, да? И вы противочи... что Ну, вот. я думаю, приведу в пример, чтобы нам это запомнилось. Давайте мы представим, что это происходит в городе Варна. Представим, что в град Варна. Мы сняли самый большой здесь. Зал, и наехли мы тук наеку фестивальный, фестивальный комплекс и мы, комплекс, мы это уже делали и вече мы уже проводили такие евангелизации такие евангелизации, и вот собираем очередную евангелизацию и собираем более и... евангелизации а по всему городу и город по приглашению Филипа Киркорова, да? И вот местный парень. И ему показано, Филипп Киркоров тоже играет. Приезжает Алла Борисовна Пугачева. И двое, видно, Алла Борисовна Пугачева. Ну, конечно же с, с Максимом Александровичем Галкиным. Или с с Максимом Галкиным. Ну вот они идут уже туда заходить. Филипп пригласил к морю, по пройти. И Они проходят мимо фестиваля. И фестиваль не комплекс. видят на фише. И тот билборд. Иисус и сегодня спасает. Иисус сегодня исцеляет. Иисус и сегодня воскрешает. Иисус и сегодня освобождает. Иисус Макс, Что это такое вообще? Макс, какой это? Не знаю, какой-то там. Не знаю, какой-то очевидный чуток там. Не знаю, какой-то Ну, очередной сектант, скорее всего. Сегодня мы сектанти не купили. Филипп, расскажи. Филипп, расскажи. Да. Давайте зайдем посмотрим. У меня когда лезем. Нам вход свободен, назад. Вход и свободен, цена счет не пуснат. Он заходит. Ты близок. Мы их узнаем. Ни, мы их распознаваем. Мы расступаемся, пропускаем вперед. Им даваем деминат. Вот. Алла Борисовна садится вперед. Алла Борисовна садится вперед. Максим, садится вперед. Максим, садится вперед. Максим садится вперед. Филипп садится вперед. Да. Филипп Киркоров все что сада в утях Ну я конечно проповедую, да. я сорбет. полный зал. Ну это происходит потому что здесь у нас народу мало. Как упустить такой шанс? Как да испустить шанс? Надо что-то сказать. объявляется аукцион. И давай меня аукцион. Это я уже сейчас рассказываю и немножко так интегрирую и старое и новое. Сегодня продается жизнь. Вдnes все продавать живот. Алла Борисовна Пугачева. Ну Алла как всегда. ты И Алла Вы что там, а фонаришь? Поставил только Вы что, вы что там собираетесь продавать? В поиске тебя да продавать? Ну Максим ну, тут, конечно. Максим разбился с Уважаемый, ты там мы, мы тут с телохранителем с бульдогами. Начнем идти на что Все спокойно, сейчас чуть попозже поднимитесь. Сегодня продается жизнь Аллаборисовна Богачевна. Кто хочет ее купить? Я. Аз? Кто ты? Успех. успех. За что ты хочешь ее купить? За какой иск, что я купишь? О, я дам Аллаборисовну такой успеха, о котором она даже не мечтала. А мечтала Всемирная известность. Всемирная. Всемирная известность. А что после смерти? След смерти? Ты дашь ще Али после смерти? смерти Но ее будут еще какое-то время помнить. Все, я время. Может быть, 10-20 лет. Может быть, 10-20 будет. В Википедии будут. Люди читать, кто это такая была. Виждат, я а потом ее забудут. Не пойдет. Встава. Кто еще хочет купить жизнь Кой да купить Алла Кой Я. Ас. Кто ты? Кой? Богатство. Богатство. За что ты хочешь купить? За что из каждой да купишь? Я дам ей вместо ее миллионов. Вместо не миллионов. ей миллиарды? И она сможет купить все, что она захочет. может дать позволить как платусиска. Острова. Острые. Замки. Заматцы. Где угодно, где захочешь. Но что ты дашь ей после смерти? После смерти? Странный вопрос. Странный вопрос. Она просто умрет. Тебя просто умрет. Ее наследие как всегда на что делить. Ее бесконечное, откуда не возьмись наследники. И потом все. Так не пойдет. Кто еще не хочет убить жизнь? Друг, из кого На Пугачева? Я. Ас. Кто ты? Кой? Сатана. Сатана. Что ты предлагаешь? И как бы предлагаешь? Я положу весь мир к ее ногам. Что сложится цель и святкому она может делать все, что захочет. Может, да может убить. Может, да может совершить самое страшное преступление. Может да страшное преступление. И ей все И ей простят. Потому что она будет обладать полной властью. Власть. Дьявол, а что ты дашь после ее смерти. Дьявол, след смерти? После смерти, след смерти она пойдет вместе со мной в ад. Ще уйти в И будет там гореть вечно. И будет гореть там вечно. Вместе со мной. За одну так не пойдет. Не Кто еще хочет купить? Кой живота? Алебарис. Алебарис. Я. я. Кто ты? Кой Иисус, Иисус Христос. За что ты хочешь купить? За эту что из купи что за живот? Я уже заплатил цену. Вечером платил цену там. Я заплатил цену своей жизни. И я проел за нее кровь. Я стал трон на небесах. Трон на небесах. И пришел на эту землю И в качество раба. На земля в качество Для того, чтобы искупить ее от власти греха, от власти в этого мира. От власти, от власти дьявола. От власти дьявола. От власти смерти. От власти Но что ты дашь? Иисус ей после смерти. Но какво ще ей след смерти. Я дам ей вечную жизнь. Ей дам вечен живот. Я приготовил для нее место. Я приготовил для нее прекрасный дом. Приготовил за нее прекрасный Золотом небесном Иерусалиме. И там она будет вечно жить со мной в радость. Там в радость. Алла Борисовна. Хотите ли вы сегодня отдать свою душу Господу Иисусу Христу, Иисус Христос, который предложил вам такую цену? Вы знаете, исторический факт говорит исторический о том, что миссис Темпл вышла. И не говорил зато, что миссис Темпл И с... случай описывал, что она вскочила как мяч. И случай, что подскочила, как топка, Она побежала к алтарю. И к алтарю. И за ней по проходам выбежало еще более 200 человек. И 200 души. И когда проповедник предложил помолиться, проповедник предложил да помолят, они все рухнули на колени. И на колени. Повторяли эти слова. И повторяли эти думы. И плакали в сокрушении. И плакали в сокрушении. Я не знаю, покаяться ли Алла Борисовна. Не знаю, дали Алла Мне стоит столько верить. Будем надеяться и верить. Вы Знаете, почему я сегодня рассказал эту историю? И защо история? Потому что сегодня идет война. Тут война. И я, я считаю так, что сейчас идет на самом деле проверка. Испытание нашей веры. Испытание нашу веру. Так и написано. По причине умножения беззакония Чего во многих это... охладеет любовь. Умножение во внузи, любовь. Самая главная цель сатаны цель на сатана, это убить в нас любовь. Это любовь в нас. Чтобы мы перестали любить. -до а если мы перестанем улюбить, Наша вера теряет всякий, смысл. Не губи всякий см смысл, мы просто превращаемся в пустых религиозных фанатиков, просто праздни фанатици, которые никому не нужны, на небо, ни Богу, ни человеку. И вы знаете, вот спецназ, спецназ, я сам служил в спецподразделении когда-то, а мы служим служим в Знаю, о чем говорю, ну правда тогда это не было принято. Знам, за какого года. Чуть-чуть попозже я услышала, что спецназ молится перед своими спецзаданиями. <pers university> мне стало интересно, как они молятся. И мне стало интересно, как символят. Самая популярная молитва, И молитва. это живая помощь. Живая помощь, Псалом номер 90. 90. Так по православному называется живая помощь. В православии это помощь. Ну или то, что мы пере сегодня, 22 й псалом. Господь пастырь мой, Господь, я не мой пастырь, я в чем. Если я пойду даже долины смертной тени не убоюсь зла. Потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Но 90-й псалом, он еще, псалом, он как бы дает ощущение защиты. Но мы никогда не сдавались. Почему спецназ не считает нагорную проповедь и да? Почему не произносит первые заповеди, которые За для христиан Самый не произносят первые заповеди, които за са напред. Возлюби господа бога своим сердцем, всей душой, всем узмением, Да си сердце, си И возлюби ближнего как самого себя. Да проповедь написано? Планинская проповедь пишешь. Возлюби своего врага. Да врага си. Я думаю, все понимаем, мы, смысля, что такую рим, молитву никто не будет произносить. Молитва не может произносить. Потому что она противоречит. За что тебя противоречит. Я хотел бы задать такой вопрос. Я бы вопрос. Могли бы вы представить Иисуса Христа со, с, с, с автоматом калашников? Да Или с М 16 с гранатой. с гранатой. Я не могу представить. А, Могли бы вы представить Иисус Христа сегодня проклинающим. Бы могли бы представить какой мне, или обзывающим. Какой убежда, или просто унижающим достоинство какого-либо человека. человека. Ну вот я, поверьте, я не могу себе такого. Но почему мы, христиане, это делаем? Мы, за что они И вы знаете, вот задача дьявола искоренить задача -то на дьявола это избавить из сердца самое главное. Да и сердце, Знаете, апостол Павел когда-то очень хорошо и четко и ясно. Апостол Павел некогда много сказал, что не я живу, не живея, а что живет во мне, баче, това, -то, живе в мене, то живет кто? Живе в живет Иисус Христос. Иисус Христос. А что мы не по живу по плоти, то живы верим. Так писал апостол Павел. Да? Павел, Кто живет в, в твоем сердце. Кто его в сердце Пойдет ли он убивать? Да ли убива? Будет ли он проклинать? Да ли он? Я думаю, ответ а очень очевиден. очевиден. И я уже подхожу к концу. Вечер очень важный вопрос. вопрос. Вот боец упал, да? Боец и паднул. Не важно, какой боец. Не важно какой боец. Я как врач могу сразу очень быстро определить, а определить. Лекарь определять. Я работал в реанимации, работал нас обучали по дыханию и определять, и когда человек умрет. Дышание, туда определим, умре через сколько минут уходит? Или через сколько часов? Сколько часа. И по определенному дыханию. И по определенному дишению. Ну, например, чейн стопс например органический или органичную Когда я слышал это дыхание, я понимал, что жить человеку осталось минуты, Когато считанные минуты. Дишине, разбирах, че человек, на минуты. Я видел таких людей в реанимации. Я таких в реанимации. О чем говорить с таким человеком? Да с человек, который тяжело ранен. Нен, и через пять минут он умрет. Если пять минут О чем? За какво? Я не думаю, что с ним можно будет говорить о том, что давай мы еще кому-нибудь проклянем, а? проклянем а сними, так, ну, давай, как, Согласимся, как скажем, что бы Нека... там скрутил, что, что говорит, он там загнулся и так далее. Ну, не об этом же, правильно? Я Каждый из нас понимает, вопрос, нас что разбирана. человеку нужно сказать о примирении с Богом. Через че, пять минут он уйдет. Минуты, то Куда он уйдет. Или вечное спасение. Или вечную гибель. Все будет зависеть Всичко от того, что исповедует его сердце. Потому что написано, от избытка сердца говорят уста. Сердце сердцем веруем к праведности. Послание к Импераменту. Да? устами исповедуем к спасению. И очень важно, что человек скажет последний грешник, даже спасение, если он последний грешник он убийца, только что он убивал, убийц, вот он разби, на разбойник, который висит разбойник, на небесах. Господи помяни меня Господи, там на небесах. Небеса. и что им Иисус Христос говорит, ныне будешь со мной в раю, аминь или не аминь? аминь. аминь. Ты говоришь человеку, человеком. Ты Знаете, может, может быть, и сегодня кто-то хочет примириться с Богом. Может быть, сегодня с Я сегодня обращаюсь к нашим уважаемым телезрителям, Время сейчас очень опасно. Всегда время то и много опасно. Очень много нестабильно. никто не знает, когда умрет, так говорит Писание. никто не знает, Мы живем во времена... Реально атомная ядерная угроза. Времена атомная ядерная заплата. И никто не знает о том, что что это может случиться. И или... никто не знает, были и, и смерть твоя может быть очень мгновенной. И твоя смерть может быть мгновенно. Готов ли ты сегодня примириться с Творцом? И на самом деле, примириться с Богом, это очень просто. Почему это так просто? Ну, почему это так просто? Да потому что, За что -то Бог со своей стороны Господь от сделал абсолютно все, и направил абсолютно всичку, чтобы спасти любую душу на этой земле. Вот абсолютно все. Просто открыл небеса. Отворил небеса просто от завеса разорвалась и сегодня вход, святая святых, открыт, и дорога проложена, и ты искупен, не серебром, не золотом, но драгоценной кровью, единородного Сына Божьего Сына. Это не цена денег. А, не цена -то это то, что для Бога бесценно. Твоя и Бог с Своей стороны это сделал. И, Господь и, и тебе со Своей стороны нужно только признать. И наша саму да признаем. Давайте мы просто коротко произнесем эту молитву. Произнесем тази Господи Боже, прости меня. Господи, Боже, прости, прости меня за все мои грехи. Прости меня за все эти грехи. Вырви из моего сердца всяк всякую злобу остаток ненависти, возможно у меня кто-то погиб возможно мой дом разрушен возможно мне больше некуда возвращаться дай мне силы и любви простить и благословить своих врагов. Да молиться за своих обидчиков. Да И возлюбить. И да Твоей любовью. любовью. Иисус Христос. Иисус Христос. Дорогой небесный отец. отец. Прости меня. Прости ради сына твоего возлюбленного Иисус Христа. Возлюблен Иисус Я признаю тот факт. тот факт, что Иисус Христос заплатил. Цен. Че Иисус Христос е платил цена за все мои грехи за и я сегодня прощен от всякого греха, от всяких грех. Спасибо тебе, дорогой мой Небесный Отец, благодаря тебе, небесный отец. за то, что ты прости меня. За това, простил меня и принял меня свою Божественную семью и за то, что принял меня в Божественное семейство. Благодарю тебя за вечное спасение. За то, что ранами твоими я исцелен. За, твачь, за то, что благодаря Иисусу я свободен. И за благодарение Иисус, свободен. от власти перед грехом. От власти перед грехом. От власти перед дьяволом. От перед дьявола. И от власти этого мира. И от власти на свят. Спасибо тебе, дорогой Небесный Отец. Благодарите скорби. Отец. И мы молились во имя нашего Господа Молитесь Иисуса. Христа. Имя на наш Господь, Иисус если согласны, скажи я и согласны скажите Аминь. Аминь. Будьте благословен. благословенны. Тема моей проповеди Тема сегодня. Путь превосходнейш. путь, Я думаю, мы поняли сегодня, почему он превосходнейш. Потому что любить. За что это больше любого пророчества. По пророчества. Понимаете это? Mm -hmm. Любить это больше любого исцеления. До и по гулям от... Любить это больше того, чем освободить кого-то. Давайте мы сегодня запомним, запомним когда мы любим, что когда мы любим любовь Иисуса Христа, любовь на Иисус Христос, мы создаем Его тело на этой земле. На тази земля. И для Бога это самый главный приоритет. За Бог приоритет. Для Бога нет ничего важнее. За Бог Запомнили? Пусть Бог нас много Аллилуйя. Спасибо.